Встретил Лёшика, прогуливаемся по Гамбургской улице, сегодня здесь тихо, спокойно, настоящая гамбургская атмосфера присутствует. А Лёха, а как улица называется? Я что-то здесь ни разу не был. Что-то ты опять начинаешь? Что... Чуть... На играть кого-то. В смысле играть кого-то? Как улица-то называется? Улица называется. А, Красные Фонари? Да, Точно, красный... извините, улица называется Красные фонари вот, Ну и сегодня здесь все закрыто Всем хелло, ну вы поняли, сегодня я выбрался поснимать Ну, let's go. Находимся на самой главной улице э, Гамбурга, это Рипербан ну, И здесь э, располагается район Красных фонарей Ситуация сложилась следующая Сегодня у нас э, в Германии запрет на любой контакт то есть это улица, где у нас говорят языком телодвижений. Обращаемся к книге известного американского психолога э -э, Алана Пиза. И что он там нам пишет? Как минимум о четырех зонах, э -э, которые свойственны каждому человеку. Первая зона ⁇ это у нас интимная зона. Она у нас распространяется от 15 до... 45 сантиметров вы ну, как видите да все закрыто то есть здесь полная полная тишина никого нету а, все все просто не похоже на себя как а, видимо в обычные дни куча рекламы с красивыми девушками вот, все неоновые окна а, пусты и вот в принципе здесь даже есть как бы есть даже вот банкомат. Получается, первая зона, это интимная. Она у нас от 15 до 45 сантиметров. И в, нее, и в ней могут присутствовать родственники, близкие люди. Кому каждый индивидуум позволяет там находиться. Личная зона, вторая категория по Аллану Пизову. Зона зона, не знаю, на каких-то коктейль-вечеринках. Третья зона у нас социальная. Это как бы когда держит расстояние до трех метров а, с, там, с неизвестным ему человеком. Как пишет Алан Пис, есть даже сверхинтимная зона, но он ее почему-то не категоризирует. И четвертая зона – это физическая зона. Вот. Ну, также, кстати, этот Алан Пис приводит такой пример. Кстати, да, советую всем почитать эту книжку «Язык телодвижений». Очень советую эта книга, самая актуальная вещь в сегодняшней Европе. Вот и в общем, как бы получается, он пишет такой пример, что датская семья переехала в Америку, и вот на первой вечеринке, значит, у каждой нации есть определенное расстояние между людьми, которые они выдерживают, и вот у датчан есть свое определенное определенное расстояние от у американцев оно другое. Вот. И соответственно дачане переехали в Штаты и на первой вечеринке а, женщина из Дании начинает общаться с мужчинами. У американцев, грубо говоря, это 50 сантиметров, у дачан это там, 30 сантиметров. Соответственно, она на более близком расстоянии общается с мужчинами, и те думают, что она позволяет а, вторгаться в свою интимную. Зону так и живем. Ставьте лайки, вот, ну и будем ждать, когда все это закончится и когда экономика начнет расцветать снова.